Друзья, недавно вспомнил один миф как раз связанный с варбаксами, речь шла об одном из способов экономии нашей внутриигровой валюты, а говорилось буквально следующее. В Warface можно легко экономить и даже копить варбаксы, просто закупаете пушки с которыми вы постоянно играете по несколько штук и за счет этого подчинки удается избежать, но в итоге мы остаемся в плюсе по варбаксам. Все я думаю знают о том, что если купить к примеру АК-103 повторно, к его починке добавляется еще 100%, и в итоге мы получим. 200% калаша. Мы можем закупить их и 10 штук, получая в итоге 999%, но это максимум. Соответственно, чинить мы его будем только по достижению цифры ниже 100%. В этом-то и заключается весь прикол. Я решил проверить, на самом ли деле пользуясь таким методом, можно легко экономить варбаксы. Все, что мне нужно было, это играть с альпиной, а именно эту пушку я выбрал для эксперимента, и просто ее не чинить. Затем достаточно будет сравнить ее стоимость в магазине и, соответственно, на стоимость починки но что интересно добив альпину до 70 процентов ее урона точность от бедра немного упали было 320 урона стало 288 даже меньше чем у обычной АВМ. и это значит что она перестанет ваншотить я тоже вначале так подумал но затем обратил внимание на то что у врагов защитные перчатки и в принципе это нормально ведь никакая болтовка за варбаксы кроме конечно орсиса и от 308 не будет пробивать такую защиту Ваншоты у нашей Альпины остались практически на прежнем уровне, даже с уроном 288 единиц, и все фраги, которые вы видите прямо сейчас, я записывал играя уже с такой Альпиной. Ну а теперь ближе к сути самого видео, действительно ли наш миф окажется правдой, или для того, чтобы экономить варбаксы, выгоднее будет закупаться по полной. Предлагаю зайти в магазин и посмотреть, сколько же стоит наша Альпина. 7800 варбаксов и нам добавляется 100% альпины. А теперь вернемся на склад и сравним это со стоимостью ремонта 10%. Так, 597. Будем считать, что 600. Умножаем это на 10, потому что нужно получить 100%. И получаем 6000 варбаксов. Выходит, чинить все же выгоднее? Ну и так, для проверки берем ремонт уже в 30%. 1839. Ну, 1800. 1800. И здесь тоже все совпадает. 600 умножить на 3, получаем 1800. С этим мы разобрались. Оказалось, чинить оружие куда выгоднее, чем покупать по несколько штук новых. Только вот остался нерешенным один вопрос: каким же все-таки образом лучше всего экономить варбаксы в нынешних условиях? Во-первых, не нужно отыскать с собой лишние предметы, которые просто так будут высасывать у вас варбаксы, при этом вы ими пользоваться не будете, к примеру возьмем меня. Я очень часто играю штурмовиком, но при этом ножами пользоваться не привык, поэтому у меня всегда либо стандартный нож, либо какой-нибудь кредитный, который не требует починки. Во-вторых, просто вспомните про корзину предметов, на самом деле в ней может валяться чего полезного начиная от бронежилетов, перчаток и прочих предметов снаряжения. И за Заканчивая vip ускорителями и оружием, которые вообще не требуют ремонта. Сам если честно даже забываю туда заглядывать, но пока что ставьте лайк, если это видео вам понравилось,